Всем привет! Коллекция, подборка из комментариев. Я там еще не все комментарии дочитала, а в комментариях там вот эти вот ссылки на такие вещи. Поэтому я их по мере сил. Зверь Апокалипсиса, установленный возле здания ООН. И если я правильно помню, то этот зверь был в книге с четырьмя крыльями. Затем видел я, вот еще зверь как барс, кстати, шест, шест, под шестым номером. Зверь как барс, на спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Это один зверь, но головы-то четыре, где четыре, как барс. А есть еще такой зверь. После сего видел я ночные видения, вот зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще один небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста говорящие высокомерно. Я не знаю, этот э, зверь не подходит под точное описание, как минимум. Может, еще есть какие-то звери. Что вижу тут я? Кошачьи? Кошачьи. Крылья? Крылья не перья. Не, не перьеватые крылья, а как э, матрица, как какие-то, вот знаете, кубы пространства вложенные. Фракталы, да? Коты, короче, и что-то такое вот виртуальное. Ну, у меня свое видение, как всегда, вижу. Слишком, слишком... Слишком я вижу котов, другие не видят. Так, тема крокодила. Крокодил старая, старая при старая сказка. А почему же она старая, пристарая? Он ведь для, для современников писал. Корней в общем, в этой сказке ходи, ходил по городу крокодил, всех ел, его выгнали, он приехал к себе в Африку домой, раздал леденцы все, всем друзьям, а детям не досталось леденцов. Он тогда вытащил елку, все они танцевали, дальше он им рассказал, что звери держат в зоопарке. Звери пошли войной на людей. Что там еще произошло? Звери украли лялечку. Маленькая девочка лялечка, ее украли. И конфликты, в общем. Всех спасает Ваня. Ваня Васильчиков всех спасает своим игрушечным оружием. И картиночки такие, и лялечку украли. В общем, это одно стихотворение про крокодила. Еще. В... И... Майдадыра. Сказка про Майдадыра. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил, Он с кокошей-тотошей по аллее проходил. Опять крокодил. Дальше. По улице ходила большая крокодила. Песенка. Я ее по пластинке помню еще. Кабачок 13 стульев. И здесь раздарят, дарят крокодилов. 13 стульев тоже в Советском Союзе, ни разу не мистическом, атеистическом. Стул Сириус А, а может быть и другие центральные звезды. 13. У нас ассоциируется совершенно очевидно с какими событиями. Почему такие названия в вроде бы атеистическом Советском Союзе, скажите. Дальше. Вот эта статуя, где дети пионеры танцуют вокруг крокодила. Тут жаба на них льет воду. Такой тип статуи. Это статуи-клоны. Их делали... В 30-е годы массово во многих городах. Вот в 30-е. Дети танцуют вокруг крокодила. Вот остатки этих статуй. Где. Создается впечатление, что эти сказки Чуковского послужили лишь поводом для того, чтобы устанавливать такие статуи. Ведь в этих сказках было много животных. Чисто климатически это откровенно странно. Климатически. Ну даже в зоопарках, если под открытым небом, то крокодила уже не, держать нельзя в этом климате. С таким же успехом можно было бы спросить, а почему там по центру ни, кун, ни кенгуру, ни пингвин, ни летучая мышь? Вот кого хочешь ставь. Почему именно крокодил? И характер животного, это же ни разу не пушистик. Это не пушистик. Дрессиру... Э, Те самые фермеры, которые заводят крокодилов и сидят на их спине, дрессируют, э, у них же там живота и ног нормальных нету. У них там месявые шрамов. Но пока его приручат, ему от, от крокодила достанется. Если он месяц не будет заходить в клетку, то через месяц крокодил уже забывает, что надо разрешать это делать, и будет снова нападать. То есть психика этого животного нам и прочим млекопитающим попросту чужая. Чем мог этот робот-убийца полюбиться, так полюбиться вообще советск, советским детям. Откуда собственной автору, который так много о нем писал, что там такого? Вот вы видите пионеры, галстуки, пионеры. Я не понимаю такую идеологию. В общем, забав, забавный момент сводится к тому, что не бывает... Не бывает много событий в одном месте от просто така. Не бывает, есть причины. И здесь есть причины, которые никто не рассказал. Они точно есть. И если крокодил ассоциирован с коммунистическим строем, можно так предполагать, вполне есть основания так думать. Если он ассоциирован с коммунистическим строем, значит следы этой расы, тут у нас много разных, Политик, много разных участников. Следы этой расы, возможно, можно искать там, где звучат вот такие идеи, типа революции. там Типа революции. ну Специфические лозунги должны быть. Их стиль, ну, действительно, тут есть определенный стиль. Даже в питании, в лекарствах, кальций, фосфор, то, что характерно этому животному, возможно, разумной расе, которая его населила. Еще интересное по крокодилам. Сейчас немножко от крокодилов уйдем в сторону чисел. На одном канале, ссылку на которую мне дали, прозвучала версия, что число шестьдесят ассоциировано с крокодилом, потому что крокодил откладывает 60 яиц и они вынашиваются 60 дней. Я проверила, есть много видов крокодилов. Под данное описание четко подходит аллигатор из реки Миссисипи в Северной Америке. Ну, цифры в статьях это жидкая вещь. Ты можешь набрать по параметрам, допустим, Плутона 10 статей, и ты получишь Набор из 10 разных ошибок. Авторы, чтобы делать статьи уникальными, специально пишут левые цифры. Поэтому и размытые цифры – это обычная вещь. Но как вариант поставить галочку на числе 60, чтобы оно могло значить, в целом уже можно. Да? Еще у козла, у козы, у козла 30 хромосом. В гиплоидном наборе 60, в диплоидном. Может быть это символ козы. Да, и сейчас я хочу поговорить про бриллианты и их числа. В этих формах есть разные формы бриллиантов. Есть четкий стандарт огранки. Он неизменный, он, он только такой. И тут импровизации, как оказалось, особо-то нет. То есть кто-то создал такой стандарт, и он есть. И, может быть, в формах и в числах будут списки символов, которые потом помогут что-нибудь дальше разгадывать. Нам оставлено очень много шарат, очень много загадок. Мы хотим их разгадывать. Самое первое, что привлекает внимание, круглая гранка И здесь сразу начинается со знаковых чисел. 33 и 17, которую так часто используют масоны, и 57, то есть 57, 33 и 17. Ну, 33 и 17 действительно везде. Что касается 57, в советском мультике я помню, 57 -я была в одной школе демонической, где еще 57, это длина гатарского, кажется, тоннеля. Где-то еще 57 мелькала. То есть в зависимости от размера камня ему придают определенное количество граней. И здесь такие вот цифры. Мне кажется, не случайно. Сейчас некоторые я буду пропускать, мне они не кажутся сильно значимыми. Сердце я бы пропустила сердце не такая уж частая огранка. но такие бриллианты я видела в одном клипе, и поэтому 57-58 граней. Мне не нравится, когда вот такие диапазоны пишут, поэтому я не хотела включать. Но сам бриллиант такого типа есть. И, возможно, это совершенно определенная символика. Огранка маркиз ровно 55 граней. Маркиз такой заостренный овал. 55, такое красивое число, рифмованное. Принцесса, не знаю, обращать ли внимание, 49, 65, 68. Может быть, принцесса незначима, груша. И э, вот бриллиант, на который я еще хотела обратить внимание, огранка триллиант, триллиант, треугольный камень, Девятнадцать, тридцать семь и пятьдесят два. Пятьдесят два это двадцать шесть на два. Девятнадцать число хромосом, хромосом у котов и у свиней. Тридцать семь. Мелькает тридцать семь. Смотрите, две статуи Будды, разрушенные Игилом, огромные, имели рост тридцать семь метров. И вторая большая была 55 метров. 55. И эти же цифры почему-то появляются в количестве граней и бриллиантов. По каждому числу, если есть идеи, пишите. пишите. Я, как всегда, повторяю, что разгадка таких лабиринтов оставленных всем нам. Это такая командная работа. Очень многие ответы, ключевые, поворотные, это именно ответы зрителей. И повторю еще ваши идеи по числу 60. Пишите мысли, ставьте лайк. И до новых встреч!